Качать воду за 106 километров, когда раньше было у нас орошаемых, по колхозам, совхозам оно было нужно, незаметно. Нужно. А сегодня как стоит только пересечь, перейти на Калмутскую территорию, mm. а у нас никаких орошаемых ничего не осталось. Поэтому у нас по метру воды, он получается золотой. также, да? Вот, поэтому от этого Великоспийского канала, наверное, пора уходить. Пора делать автономный водозабор. Мне недавно, в прошлом к году... В главе района обращался... Не к нынешнему главе района. К Кишинке обращался. Не, а к нынешнему главе района. А я глаза не видел. Не знаю, кто это. Ну, в первую очередь, наверное, надо было ему предлагать это делать. А в в жанре мне По моей версии я в главе писал, что почему вода у нас... в нем находится ДТТ, пестициды, ну, Потому... Вот Потому что 4 года назад у нас появились арахисовые да, поля да. в Лиманском районе у нас. Да, да, до этого первые 2 года они нанимали людей. Ну, с Бударина, с Бурана, с Жалыкова, они пололи туда. траву. А 2 года назад они сказали, вы нам не нужны, мы нашли такой препарат, который... Мы опрыскиваем, и трава уничтожается, да, а арахис ничего не качает. Да. Еще мы ездили на эти поля, смотрели, вот с Максимом мы ездили, да? Поля находятся, ну, 5 метров, 10 метров от этих полей. Первый запах пошел, когда пошел дождь первый. дать она смыла с поля вот эти песцы, попала в канал. По идее, по химии, вот естественно, в среде он не может... Соединиться, только на каким комбинатах может соединиться. Это все было до этого в Амурской области. Тагануроги точно так же пахдуст. Пах, когда пришли на Амур, Китайцы начали поля сажать, тоже не появился Дуст. Тагануроги корейцы начали сажать, когда тоже появился ДУСТ. Это все дело в удобрениях, которые сыпят, потому что у нас земля, на ней ничего не вырастет без удобрения. Когда приезжали, да это китайцы, они говорили, брали пробы, они сказали, на вашей земле без удобрений ничего не вырастет. И вот они, никто не проверяет, в каких они количествах кто сыпет, mm. чего они доливают, какие новые там у них препараты mm. mm. сыпают. Mm. Вот появился душ, а вот как только, только появился шум, вот в интернете, они сразу приехали будалина хозяева этих полей, и начали людей искать на прополку. Mm. И после этого пропал немножко душ. Я думаю, если считать логически, все вот, вот и в этой цепи. Yeah, вот в этом и причина, right, по all. идее. Да, да, все да, связано, если да, как да, брать. Это еще требуется. Заказать. Ну да, доказать, но надо, надо проверять, надо взять грунт. У них в земле взять грунт, взять воду, взять выше воду. Там проблем таких нету. Здесь воду взять в аппаратах, поехать в Харбате взять воду. Еще ну, там да. будет ясно, на каком пути это заражение происходит. Правильно же? Кстати, да, я, я вам скажу... Вот, надо бы у рыбы. но здесь просто... Я вот в этом году столкнулся с тем, что многие рыбы, ну, люди, кто хочет пойти в море, они не могут взять себе берет. Потому что многие предприниматели вот, взяли код, они продали свои, ну, дагестанцам продали Продали вот эти коты, которые целый совхоз, там, примеру, ну, ну, остались без код, Ходили в Белый дом, шум гамбул, совхоз красный, красный моряк, большая сам, одна из самых больших кот был Каспийца, все нет код. Люди хотят идти в море, а у них нечего. А то, что есть, вот, например, богатые квоты, у них маленькие, начинают делить на всех людей, кто хочет пойти в море. Уходит, каждому надо по 150 килограмм сазана поймать, там, ну, тонну, может, кош И все. А в основном люди зарабатывают на созвоне у нас на крупном тестике. Вот у них, к примеру, пошли в море, отработали за день, они поймали 150 килограмм. и 100. на целый год у них нет квоты. Их любой пограничник поймает. Вот 20 тысяч штраф, у которого даже 150 килограмм этой рыбы он продаст, он эти 20 тысяч никак не заработает. Все приходится, им ну как, тащить из дыры на себе эту рыбу, их ловят по гранцы, все равно опять хлопают. Нельзя ли как-то сделать, что дополнительные квоты как-то отсюда протянуть, если бы люди, или лишить тех людей, кто не, в этом регионе не собирается работать, своим рабочим людям давать квоты, чтобы люди зарабатывали эти деньги. А кто не взяли, продали, спокойно сидят люди. Правильно, ничего, они капки, бабок бабки капнули, сидят на 5 лет, на 10 лет. А простые люди, кто хочет взять коту, им не дается. Это все дается через Москву. Там надо ждать, короче, целое дело. Есть какие-то, ну, надо как-то вывести. Да, что в дело. какие кит коты хотя бы дали. Люди, многие желающие, многие просто бросают рыбаки, все продают, уезжают в Москву, в охрану. Строительным, если люди не остаются спорить мужского населения, это хорошо, там, что, что у вас пиявки есть, просто бог не забывает лагать, да, там пиявки люди ловят, уже добрались они до Ростовской области, М -м -м -м. некоторые в сейчас в Чечню уехали пиявки ловить люди, М -м -м -м. все М -м -м. на машинах живут как бомжи, там, своей газовой плитой, кизляри они поехали искать, Эту, вот, Дубова, Враг, Волгоград, М -м -м. Ахтубинск, да, я знаю, пацаны, уже все, нет пиявки, едут, ловят там. Скоро здесь вообще людей не будет, просто ну, надо, дайте квоты, пускай увеличить, люди будут ловить рыбу, то хотя бы немножко хоть, как сегодня на местном уровне продавать, и у будут деньги здесь, правильно, тоже будут жить. Как-то надо жить, это у нас считаем, мы гордимся, что у нас это рыбацкий край, у нас калмыкия, да, вот лаганья это все мы всегда гордились, что рыба у нас, да. Нас здесь, в данный момент даже сазана нигде не купишь, я так разобрался. Ничего, из сейчас вот я вчера искал, нету рыбы нигде, влага купить Рыбу с Дагестанами, впрочем, вот. Да, из Дагестана, он с питомник, сад, Плюс, не проводит, продают, это плют, наш плют, край. Плют, плют. Просто дополнительные квоты какие-то выделили бы, что-то сделали бы, чтобы ну, простым людям дали бы работу, это выходит работа. А по погранцов сейчас штрафы бешеные. Рыбоохрана, сейчас в этом году придет природа, охранная прокуратура будет здесь у нас. Дышать не дадут. Просто я говорю, какие-то вопросы поставить, на, какие дополнительные квоты выделить. На Огань. хотя бы ну, на 300 тонн, на 400 тонн, это немного. На 2-3 тысячи тонн хотя бы людям раздавали от рыбоохраны. От Белого дома хотя бы. Пришли, надо квоту, я хочу свою семью кормить, правильно? Вот тебе 500 килограмм рыбы на там. Это очистка, это участие. Ну, лови. Ну, дома иди. живи, семьей, воспитывай своих детей. Правильно, это, пока ты уехал там, дети беспризорники. Никто не хочет, по идее, уезжать. Все хотят быть дома. А он унуждает, нужда просто людей ехать. Все дети, все каждый семье, вот так. Все оттуда приезжают, там больные здесь ходят, еле как согнуты, здоровье теряют. А что делать? Остальное, то, что заработали, они тратят. Потом на лекарства. Вот, Держать или код? Это как магнаты. Взяли большую коту и потихонечку там между своими друзьями, там, или, там за деньги, за все прочее. Меньше только в Лагане, а больше где-то в Дагестане, Кабарде и так где. -то. Только не в Лагане. И наши рыбаки практически весь действуют. Меня зовут Чучеев Иван, и мне не безразлично будущее моего народа.